Один удар и три жизни. Эти кадры сегодня обсуждает весь Красноярск. Столкновение произошло в 2.12 ночи. ВАЗ-2109 ехал со стороны арены Северы на перекрестке с авиаторов, не остановился на Красной. Скорость, как говорят очевидцы, была не ниже 100 км в час. Избежать удара с МАЗом не удалось. 22-летний водитель девятки и двое его пассажиров погибли на месте. Водитель легкового автомобиля снизить скорость не успел, а грузового успел ее набрать. Удар был такой силы, что даже МАЗ вылетел с дороги. Они сломали светофор, повредили знак пешеходный переход и с корнем вырвали два дерева. Новостям ТВК удалось связаться с водителем того самого автомобиля, который остановился на светофоре. Он первым оказался рядом с пострадавшими. Невозможно не достать ничто. То есть груда металла, все это вот смято и просто не, не было физически. Было трудно даже руку просунуть, пульс пощупать. Мы у всех пощупали пульс у одного пассажира справа от водителя. У него Еле-еле прощупывался пульс. Скорую вызывали. Говорили скорой, что есть пульс у одного пассажира. Ну и пока вот... Профессии разговора все, уже не прощупался пульс. Сегодня на месте аварии Дорожники работали с самого утра, остатки машин убрали в сторону. В госавтоинспекции признают этот участок в списке мест концентрации ДТП. В прошлом году здесь произошло семь аварий. Девять человек получили ранения, один погиб. При этом, по словам инспекторов, ситуация изменится только если принять решительные меры. И госавтоинспекции были предложены мероприятие именно по устройству многоуровневой развязки потому что вся улица авиаторов на пересечениях с 9 мая с Молокова, с алексеева там, и исходя из уровня аварийности и исходя из общей условий движения там необходимо устройство именно развязки двух- трех уровней. Развязки на этом участке пока нет даже в проекте, но в Федерации автовладельцев края уверены, сделать перекресток безопаснее можно и меньшими затратами. Дело в том, что ночью на широкой дороге можно и не обратить внимания на светофор на обочине. Единственное, что о перекресток можно также оборудовать его светофорами, так же, как требуется по нормам. Светофорный объект, имеющий то есть, проезжая часть, имеющая более двух полос, светофорный объект должен размещаться над проезжей частью. То есть, на сегодняшний момент он стоит с краю. Расследованием ДТП занимается полиция, а вот этим участком, видимо, в ближайшее время никто заниматься не будет. Тем временем, рядом строится новый жилой микрорайон. Это значит, что машин в ближайший год станет в разы больше. Сахар Письменных, Екатерина Кашутчик и Павел Тюкавкин. Новости ТВК.